В предыдущих публикациях мы рассматривали этимологию названий субэтносов нашего народа, а также некоторых калмыцких родов. В этой публикации мы разберем этимологию той части калмыков, которая относительно недавно получила свое имя: это Бузалы. Донские калмыки или бузавы делятся на 13 сотен или станиц. Эти сотни изначально делились условно на четыре части: 5 дербетовских станиц, 4 тургутские, 2 зунгарские, две станицы чугуевских калмыков. Дербетовские станицы имели следующие названия: Кюйдаймик, Чонцаймик, Бемднахняймик, Икбурла, Эмик, Бахбурлаймик название станицы Бурул переводится как «седой» по отношению к человеку, или «чалый» как мазь лошади. «Чонс» — это название крупного древнемонгольского дербецкого рода. В Калмыкии много родов с названием «Кююд», и, как правило, «Кююдами» называют те рода, которыми не досталась княжеская власть по наследству. Например, рода «Аугнеркююд», «Зеткююд», «Кюююд-Найон». Из всех дербецких станиц исключение составляет в этом списке «Бемдехнэймек» Название данной станицы, по словам его выходцев, произошло от имени калмыцкого князя Бембета, который осел в сальских степях и вошел в казачье сословие. Аффикс «хн» говорит о множественном числе и означает определенную группу лиц. В данном случае этот афикс объясняется принадлежность к одному человеку, так иначе подданные князя Бембета. По такому же принципу образовались тургутские станицы Бокшургахнаймык и богудаймек, эркнаймек и гелингахнаймек. Семантики слова эркн мы писали в предыдущих публикациях. А станица Багут произошла от этнической группы багутов. Название этого рода переводится как «малые». В Монголии богутами называют национальные меньшинства, а как они сформировались в Калмыкии, особенно на Дону, предстоит нам еще узнать. Станица Гелингахн произошла от ветви тургузского рода кирядов. Слово Гелингахн а происходит от Гелинг или Гелонг монашеский скан. Монах этого сана обязан влюсти 253 обета. По такому же принципу образовалось название станицы Бокшургахн. Однако многие ученые солидарны с тем, что название станицы произошло от имени родного брата-наместника калмыцкого ханства Дон-Докамбо Бокшурги. Соответственно, его подданные стали называться Бокшургахн. Третья группа Бузао сформировалась из выходцев джунгарского ханства, которые отказались подчиняться напрямую волжским майоратам, калмыцким правителям. Так, зюнгары основали две станицы, собственно, Зюнгара и Цевдахнаэм, с названием станицы Зюнгар уже понятно, а группа Бузао в получила название от имени своего тайши Цевдена. более того, вплоть до наших дней династия этого тайши сохранилась и по сей день. Калмыки калмыкии живут и здравствуют потомки джунгарского тайши. Название других двух станиц, как и их происхождение, остается еще выяснить. Речь идет о станицах Балдраемык и Белявинамык. На сегодняшний день известно, что они были основаны из групп крещенных калмыков, проживающих на Украине в городе Чугуеве. Эти калмыки поселились там еще в 17 веке, в 1800-х годах соединились со своими соплеменниками Дононо. До наших дней дошли устные на рассказы, что чугуевские калмыки, поселившись на Дону, вызывали большое удивление у других калмыков, так как многие из них имели ярко выраженные черты лицами метисов и более того, у многих чугуевцев жены были русскими и украинками. Поэтому название их станицы получало название Балдр. К сожалению, этимология и название Беляевской статни еще неизвестно. И предстоит узнать. Нашу историю интересно изучать с разных ракурсов, от военных событий вплоть до забытых блюд калмыцкой кухни. А история названий родов в этом деле занимает важное место, так как она касается почти каждого человека. Поэтому периодически мы будем публиковать для вас интересные материалы, связанные с вашими родами. По материалам статьи Центра развития калмыцкого языка.